Доброго времени суток. Вы с любовью из моего домика в деревне. Я получила посылочку с Самарской области от Сорокиной Лидии. Она мне прислала хризантемы Мультифлора. Я долго ждала эту посылку и хотела распаковать ее вместе с вами. Упаковано все очень добротно, хорошо. Я заказывала 6 видов Смотрите, как хризантема Мультифлора. Как все, все это хорошо, очень хорошо упаковано. Но она уже профессионал, отправляет уже не первый раз. О, вот видите, как хорошо все упаковано. Скотчем приклеено. У меня уже на сегодняшний день отведено место под эти хризантемы. Очень-очень хорошо. Вот так, видите, как все упаковано в стаканчики вот. Многие хвалят Лиду сорокин За ее хризантему у нее огромный-огромный сад. И тема у нее только хризантему мультифлора. Вот. Я не вижу какие какие они есть но я выписала красную камила камила Ред называется красная мультифлора эльф желтый эльф белый рябинка оранжевый вышиванка малфред то пик сиреневая которая цветет в июле в августе мне понравилось что вот все так добротно упаковано 20 20 мая посылка была отправлена из Самары и уже вот сегодня 23 она подошла. Видите, здесь пенопластом все упаковано очень добротно, хорошо. Мы будем надеяться, что все это будет расти. Очень хорошо. А, вот написано, я думаю, где же написано какой-то сорт. Вот видите, написано эльф. Эльф белый. Вот написано эльф, эльф белый. Прям тут написано, да, все, значит, на стаканчике написано название.. Название. Название Хризанте. Вот у меня всего заказано 6 штучек, 6 сортов. У меня очень огромный выбор. Это я брала на сайте Одноклассники. У нее сделал заказ. Это вот рябинка. Видите как? Ну, конечно, уже со временем тут уже огромный подсох. Вот у меня отведено уже место. Я ждала эту посылочку. Но она мне обещала, что в мае она ее пришлет. И тоже она сдержала, молодец. Слово сдержала, все, все жилье. Но с Самары до Катарстана посылка идет быстро, я вам скажу. Просто. Самарская область с Катарстаном ограничит, это не очень далече, скажем так. Поэтому все пришло очень быстро сегодня вечерком, вот сейчас я посажу все свои новоприобретения как хорошо все на пластом чтобы не двигалось все упаковано ну что ж я наверное уже следующим следующим моментом покажу как я ее посадила И куда посадила в общем, я с хризантемами особо, скажем, не дружила. был вот такой какой-то простой распространенный сорт. Но сейчас я много читала об этом. И хочу, чтобы мое это приобретение, мои цветы хризантемы мультифлора, росли и радовали меня. У Сорокиной Лидии, если вы зайдете в Одноклассники, вы найдете ну просто шикарный, шикарный у нее цветник. И это просто плантация красивейших сортов хризантем. Зайдите, посмотрите. И вам обязательно понравится. Ну что ж, я пойду. Хотела бы показать, куда я пристрою хризантемы. Это у меня совершенно открытое место во дворе. Такая грядка. У меня здесь георгины росли. Это все у нас около бани. И здесь место для моих хризантем. Так что сейчас я посажу их, 6 этих штучек, 6, 6 корешков, и покажу вам, как они у меня здесь пристроились. Таким образом я посадила хризантемы. Все они с хорошей корневой системой, укорененные. Будем ждать развития, цветения. Такая грядочка у меня получилась из шести Хризанты. Белый эльф, желтый эльф, рябинка оранжевая, красная здесь. Ну, по названиям я вам просто покажу отдельно картинки, какие я взяла сорта для себя, для разведения, для того, чтобы попробовать получить красивые, удивительно красивые цветы. Уж Очень хороши они в саду, в саду Самарской области у Лидии. Ссылку на ее сайт в Одноклассниках я обязательно вам дам. Мир вашему дому! Вы были с любовью из моего домика-деревни.